А что будет, если ты не угадаешь или я не угадаю? Какое наказание? БАЛЫ А... <реклама> <реклама> <реклама> а ты чё сейчас было? У меня шуха заложила <реклама> Я не хлопаю, я звук синхронизирую я не умеешь хлопать Привет, на деле я Тимус и это видео, которое я придумал. Угадай песню по строчке, ну, не нуждается в объяснении, и в принципе, сейчас все с вами поймете. В общем, все. В общем, все. Давай. Давай. Ну, помни то, что ты знаешь, то, что... А ничего. Это микрофон, если че, вы Хватит там, не говорить про наушники. Чего ты на наушниках стоишь, что-то дебил, стоять, видишь, снимать в наушнике. Микрофон это. А что будет, если... Давай, а что будет, если ты не угадаешь, но я не угадаю? Какое наказание? Баллы. А... ДИНАМИЧНАЯ сейчас мыло? У меня шуха заложил. Тронув вашу игру. Блин, что срать охота? Ладно, ноль баллов. Я сейчас сделал такую песню, которая, ты точно... Вот, тварь, надо вспомнить строчку. Какую-нибудь. Ой! You're like before. шеф, ты за. Да. Ать, ать, ать, ать, ать. ать, надо полюкнуть. Это та та та та та та та та та та та та та та та та та та Моя тупая дикция, я ненави. Наш звук называйся. С самого низко низкочастос. Называйся. Называйся. Уваща. Адам, падан, Ладно, в общем, я надеюсь, что тебе это видео понравилось. Так, всем удачи, всем пока. Стой, подожди. Микрофон я поставлю сюда. Ну вы все знаете, что сейчас будет. Всем удачи и всем пока. Я сюда говорю, пока. Че? Я тебя не ударил! Все, я не ударил! Привет! На связи я, Тимус. И да, как вы могли заметить, я немного сменил положение всего. То есть я теперь не стою вот тут, а я стою вот тут. Ну, я думаю, то, что здесь тоже нормально, ну. Нормально же. И ничего то, что я близко немного к вам теперь стою. Ничего же, да? Ага.